привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет рубрика с вами очень серьезная а серьезная, потому что не до шуток мы будем делать напиток который очень любят в центральной америке называется он корона мечелада как вы понимаете мы будем бухать и я сейчас вам с вами поделюсь рецептом. Так как у нас компания собралась не пьющая. Яман. Первый шаг, берем корону. Уже начинается Эль Дирибану. Итак, пока они не выпили всю корону, которую мы еще не приготовили. Да, вот, продолжаем разговор. Убейте его. Так, пока тут человека убивают, я готовлю, значит, на четверых, правильно ж понимаю? На пятерых. На пятерых. Да, в общем, уже на четверых. Плюх. Плюх. Что, избавились, да? Итак, мы сейчас будем делать чекаут на одного человека меньше. Так, для этого что нам нужно? Нам нужна соль. Нет, мы его не будем паковать в соль. Она нам нужна для вкусного напитка корона. Очень просто. Мы берем стакан, опускаем его в воду для того, чтобы намочить краешек. И затем ставим его в соль и поворачиваем. Соль вот таким вот образом Это... налипает на... Короче, налипает. Получается вот такой стакан. Сильно много тут усердствовать не нужно. Короче, вы поняли, да? Стакан макаем в воду. Затем его макаем в соль. Затем проверяем на наличие соли и ставим его вот сюда. И так делаем с четырьмя стаканами. Далее очень важная процедура. Мы берем лимон. И из лимона нам нужно сделать лимонный сок. Вот это происходит следующим образом. Мы берем на... Вот выдавливаем лимон И на один коктейль нам нужно где-то половинка лимона Берем и аккуратно выливаем в стакан okay. У нас есть, нам нужен соус Табаска. Тут у нас есть такой соус, короче, фирмы Барон Кому в голову эта хрень пришла? Это помидоров? Ну это типа Табаска такой Класс! И вот так вот мы теперь по капельке сок хаба, брутальненько и вот теперь мы берем вот этот томатный сок и наливаем его где-то вот так вот и вот так вот короной Доливаем просто до самого верха. Так, ну все, жижу мы эту сделали. И теперь начинаем дегустасьон. Так, Александр, давай, подожди, не пей. Так, забирайте. Так, забирайте. Этот сок, естественно, мне. Ну, что, друзья, пробуем нашу нашей алковечеринке. Две бутылки короны на четверых, смотрите, не ужритесь. Но я вижу по вашим шапкам, что у вас это не основной лейтмотив. Ну, поехали, давайте за вас. Я, бро. Сколько надо выпить, чтобы нажраться? Это не для того, это для вкуса. Вкус? Потрясающе. Это очень хорошо для того, чтобы содерживать влагу в организме. Ты пьешь пиво, а томатный сок не дает ему выходить. Класс, можно лопнуть для того, чтобы не ага. желание обоссаться. Терпи. Короче, друзья, вот такой наш микро-номер, э, микро-выпуск подошел к концу. Подписывайтесь, ставим лайки, и через несколько дней будет новое видео. Я вам, может, расскажу, как делается корона челада. Пока.